Всем здравствуйте, меня зовут Степан Ураев, мне 11 лет. Я сейчас вам прочитаю «Пожар во фригеле или «Подвиг во льдах». Автор Виктор Дорогунский. Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего мимо дяденьку, который час, он нам сказал, «А ровно два». Мы с Мишкой прямо за голову схватились. Два часа! «Каких-нибудь пять минут поиграли, а уже два часа! Ведь это ужас! Мы же в школу опоздали!» Я подхватил портфель и закричал "Бегон, давай, Мишка!» И мы полетели как молнии, но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал «Не, да, не торопись, теперь же все равно опоздали!» Я говорю «Ух, влетит, родители вызовут, ведь безуважительные же причины!» Мишка говорит. А надо ее придумать. Одно совет отряда вы, вызовут. Давай вызовем поскорее. Я говорю, давай скажем, что у нас заболели зубы. И что мы ходили их вырвать. Но Мишка только фыркнул. У обоих сразу заболели. Да, хором заболели. Нет, так не бывает. И потом, если мы их рвали, то где же дырки? Я говорю, что же делать? Прям не знаю. Ой, вызовут на совет. И родители пригласят. Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще похвалили за опоздание. Понял? Мишка говорит, это как? Ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили. Понял? Мишка обрадовался. Ага, понял. Можно про пожар выдумать? А то еще лучше сказать, как будто лед на Лед на пруду проломился. И ребенок этот бог в воду упал. А мы его вытащили. Тоже красиво. Ну да, говорю я, правильно. Но пожар все-таки лучше. Ну нет, говорит Мишка, именно что лопнувший пруд интереснее. И мы с ним еще немножко поспорили, что интереснее и храбрее. И не доспорили. А уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица тетя Паша вдруг говорит. «Ты где это так? Оборвался, Мишка. У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в классе виляться. Все равно уже ты опоздал. Давай хоть пуговицы-то пришила. Вон, у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс. Нечего тебе тут торчать». Я сказал Мишке, «Ты поскорее тут шевелись. А то мне одного, что ли, отдуваться». Но тетя Паша шуганула меня. «Иди, иди, а он за тобой».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 «Можем войти, Раиса Ивановна?» «Ах, это ты, Дениска!» «Сказала Раиса Ивановна!» «Что ж, входи! Интересно, где ты так пропадал?» Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и прямо ахнула. «Что у тебя за вид? Где этот так изварялся? А? Отвечай толком!» «А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать!» «А так, говорю, что упала!»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 Мы с Мишкой, да вот, шли себе, шли, никого не трогали, мы в школу шли, чтобы не опоздать. И вдруг такое, такое дело Раиса Ивановна, прямо ухуху, ух ты, ай-яй-яй. Ай. Тут все в классе рассмеялись и заголодели, особенно громко Валерка, потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих птенцов. А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прямо покатывался, но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар. «Тише!» — сказала она. «Дайте же разобраться!» Кораблев, отвечай! Где вы были? Где Миша?» А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений. И я ни с того ни с сего брякнула. Там пожар был. И сразу все утихли. А Раиса Ивановна побледнела и говорит. «Где пожар?» А я возле нас во дворе, во флиге. Дым валит прямо клубами. А мы идем с Мишкой мимо этого, ну как его? А, мимо черного хода. А дверь этого хода кто-то доской снаружи прибер. Вот. А мы идем, а тут, значит, дым. И кто-то пищит, задыхается. Ну, мы доску отняли, а там маленькая девочка. Плачет, задыхается. Ну, мы ее за руки за ноги спасли. А тут ее мама прибегает и говорит, как ваша фамилия, мальчишки.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 Мишка даже рот разинул. Он видно совершенно все забыл. О чем мы с ним говорили? Человека, говорит Мишка, и даже заикается. Спасли, а кто спас? Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит. Я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его и чтобы он вспомнил. И так ласковенько ему улыбнулся и говорил. Ничего не поделаешь, Мишка, брось притворяться. Я уже все рассказала. И сам в это время делаю ему глаза с значением, что я уже все наврал и чтобы он не подвел. И я ему подмикаю, уже прямо двумя глазами. И вдруг вижу, он вспомнил и сразу догадался, что надо делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменький сынок, и таким противным, приличным голоском говорит ну зачем ты это? Ерунда какая. И даже покраснел, как настоящий артист. Айда Мишка! Я прям не ожидал от него такой прыти. А он сел за парту, как ни в чем не бывало. И давайте тради раскладывать. И все на него смотрели уважением, И я тоже. И, наверное, этим дело бы и кончилось. Но тут, черт, все-таки дернул мишку за язык. Он огляделся вокруг и не стал ни с, того ни с сего брякнул. А он вовсе не тяжелый был. Кило 10-15, не больше. Раиса Ивановна говорит. Кто? Кто не тяжелый? Кило 10-15. Да мальчишка этот. Какой мальчишка? до которого мы из-под льда вытащили. Ты что-то путаешь, говорит Раиса Ивановна. Ведь это была девочка. И потом, откуда там лед? А Мишка гнет свое. Как откуда лед? Зима, вот и лед. Все чистые пуды замерзли. А мы с Дениской идем. Слышу, кто-то из проруби кричит. Барахтается и пищит Карабкается и бултыхается И хватается руками Ну, а лед что? Лед, конечно, обламывается Ну, мы с Дениской подползли Этого мальчишку за руки, за ноги вытащили И на берег Но тут дедушка ему прибежал И давай слезы лить Я уже ничего не мог поделать Мишка врал, как по писанному. Ничего лучше меня А в классе уже все загадали, что он врет И что я врал и после каждого Мишкиного слова все покатывались. А я ему делал знаки, что замолчал он и перестал врать, потому что он не то врал, что нужно. Ну куда там? Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем. Но тут дедушка нам говорит, «Сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку». А мы говорим, «Не надо, мы скромные ребята». И я не выдержал и крикнул, «Только это был пожар!» Мишка перепутал, а он мне, «Ты что, рехнулся, что ли?» «Какой может быть пожар в проруби? Это ты все позабыла!» А в классе все падают в оборок от хохота. Просто помирают. Раиса Ивановна как хлопнет по столу! Все замолчали. А Мишка так и остался стоять с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит. «Как не стыдно врать! Какой позор! Я-то их считала хорошими ребятами! Продолжаем урок!» И все сразу перестали на нас смотреть.